Ну nice. Всем привет дорогие друзья, это как всегда я человек, на балансе 1300 рублей, но у нас есть скины, которые я оставил в предыдущих роликах, плюс не на видосе, я дошел до ножевого кейса, еще ножевой открыл. Короче, тема с ножевыми кейсами заходит, и мы сегодня будем открывать много ножевых кейсов, в принципе, как и делали на форсе, он сейчас стоит аж 20 тысяч, на форсе 22. Пожалуйста, поддержите лайком, сейчас я в миллион раз повторюсь, лайков реально стало больше, за что вам огромное спасибо, уже спокойно, просто спокойно перепрыгиваем отметку, вот тысячу лайков. Реально вы крутые и вам за это просто огромное человеческое спасибо. Как обычно уже традиция. Сейчас 5 секунд ждем, пока все лайк прожмут, чтобы не потерять никакой фрагмент данного видеоролика. Давай 5, 4, 3 и вот, ну, сейчас уже нужно ставить, если ты еще меня ждешь. 2 и 1. Надеюсь, все поставили. Уже там обнови страницу, косарь, наверное, будет. Также хочу вам сказать спасибо за то, что благодаря моему промику пополняете. Тут не так много пополнений, но тем не менее, какую-то копейку я с этого имею. Промик, кстати, на 35% вот ОГРР, всем реально спасибо. По поводу продажи вот этого ножа. У меня сейчас забанен трейд, потому что я отменил все предложения обмена, когда должен был снять подгон от подписчиков, там, кстати, вышел ролик и объяснение, как это получилось, поэтому вывести сейчас я ничего не могу, у меня до сих пор трейд-бан, uh, 7 -дневный. откроется он к 20-го, то есть через 4 дня, поэтому можете отправлять, кстати, вещи на ролик подгон от подписчика, ну, скоро, скоро, скоро это совсем все будет. Ну и вещи забирать не могу, но, соответственно, вывести не могу тоже, поэтому ну, будем пробовать, на форсе, по крайней мере, мы забустили аж до полумиллиона почти. Вот когда уже трейд разбанится, там можно делать вещи. В данном случае хочется просто было нафармить денег. Бля, что. Ну, 80к в данном случае мы поменяли на 69. Хотя, подожди, мы открыли, по 4 кейса. А, ну да, 83 тысячи мы поменяли на 69. Прекрасно. Вообще прекрасно началась вся эта история с ножевых кейсов, конечно. Бля, ну, честно, хотелось что-то интереснее. Я реально думал, что как бы вы. Хотя подожди, тут зуб тигра, тут убийство, и там. Ой, подожди, 41. Это прекрасно Два, все, мы окупили Тут 96, небольшой, но окуп Тем не менее, на 5 кейсов еще не хватает Ну ладно, будем сегодня делать контент Реально, ребят, ролик получается дорогой Не вывел, продал Пожалуйста, поддержи лайком, будет приятно Это вот, как знаешь, пишут, что типа Ну тут прям помойка Пишут, типа, ты на фантике круче и так далее Блин, вот Откройте мой любой старый ролик прям старый-старый, когда был, наверное, 15-16 год я открывал на Изидропе, и тогда не могло идти речи даже о сотрудничестве бля. Но хотя подожди, коготь, зуб тигра, легенды ну, все равно помой. Так не могло идти никакой речи о сотрудничестве моего канала с таким проектом, как Изидроп, потому что, ну, да, у меня тогда были просмотры, но было не так много подписчиков. И все пополнения, все я показывал. Но тем не менее, писали: не выводишь, продаешь, реклама. Тут я делаю то же самое, пишу также, но ну, от. Откройте любой мой старый ролик по Изику. Я там делал все так же само. И вам не нравилось. И это смешно. Ну, такие люди будут всегда. Я говорил и буду говорить, когда я говорю, что баланс мой. И я это утверждаю. Баланс реально мой. То, что вывод у меня здесь открыт. То, что все работает. Я вам это показывал. Но опять же, до того, как появился этот дебильный трейдбан. То есть ножики и все любые скины. В принципе, я э, с форса, стоп скина могу вводить. Я вам это показываю. К чему вопросы, к чему придирки, я просто не понимаю. У нас, кстати, тем временем легенды на барабане за 60 тысяч городская маскировка. 80к. Опять 4 кейса. Ну вот топ-скин меня отправляет реально каждый раз просто по кругу. Выпадает на 80 потом выпадает на 20 Вот, типа, открывая 4 кейса, дропается на 20 но Ну, в принципе, о чем я и говорил тут. Если медвежий... А, он 35 стоит. Ну, в целом 71. Не такой большой минус. Ну, блин, то же самое сейчас, что и на изике. Есть какой-то предел, и больше него не дропается. Ну, реально. И я как бы... Н не очень. Не как бы я не очень. Это Мурат. Ультрафиолет, пыльник, зуб тигра. Но сейчас мы опять окупились. Идет все по... кругу а, Подожди, так, тут что-то мы нифига не окупились. Ну, в общем, как я и говорил, идет все по кругу. Сейчас у меня бустит до двух, а то и до одного кейса. Дальше опять даст 1080. Ну, если ситуация не поменяется, я думаю, целесообразно будет просто поменять кейс. Ну, вот смотри, пыльник, пыльник, зуб тигра. Да, кейс стоит 20 тысяч, ну, окей, 55. На три кейса потратили мы 62 тысячи рублей. Ситуация. Двояко, серьезно. Вот, Ну, 80 типа дает, потом дает 20. С четырех кейсов. Легенды, кстати. Ну, 40 или 20. Ну, 20 тысяч. Опять же, 53. Ну, ничего крутого пока не дропало. А хотелось бы, честно, что-то увидеть. Но, опять же, какой-нибудь бабочка убийства было бы круто. Все-таки солидную сумму нафармить бы. И вот так. Кровавая паутина. 26 тысяч всего. Ну, что с прайсами? Типа, ну, это же кровавая паутина. По факту, культовый нож. Почему так дешево? Смотри, два кейса, 80 выпадает в ангую. Прям просто. Проверяй, Там дамасская сталь, кстати, выпала, я даже внимания на это не обратил, я думал, она стоит дороже, ну, бой и автотроника, зубтигра 40, бой и автотроника 1020, и вот, да, просто, просто вон гонул, 43 тысячи, опять бустит, открываем 3 кейса, дает 80, проверяй, я уже это все просек на все миллион, триллиард процентов, просто проверяй сейчас, вот, пыльники, хотя подожди, пыльник, керч, ну, что-то не то, что-то сломалась моя стратегия. Хорошо, еще три кейса, например. Но может быть потом перейдем все-таки на топ кейс. Конечно хотелось этот ролик сделать и исключительно по ножевым, но что-то как-то закалка, бабочка, ну 60 или сколько? 52 тысячи, ну недалеко, на самом деле близко, близко по, цель... по ценнику попал. Давай дальше три кейса открывай. Хочется увидеть э, кероч градиент, бабочку убийства там, коготь какой-нибудь еще раз зуб тигра, желательно хорошего качества. Ну из градиентов выпал только складной нож. И кстати он не плохо стоит. Оценники а вообще нормально буснули. Вот, у нас 80 тысяч. У нас 80 тысяч. Сейчас, хотел сказать, бустанулись, и что-то заживал последнее слово. Стало аж как-то не Ну да, с речью большие проблемы. Мраморный градиент. Я почему-то поначалу подумал, что он типа ультра дорогой, но это все оценивается в 78 тысяч. 000... 86 000 на балансе. Ну то есть, по факту, тут одно по одному сейчас происходит. Просто, блин, одно по одному. Ну реально хотелось бы видеть что-то новое. Типа сажа, кровавая легенда, да, двадцатка, 21 один, 22, 35, 72 тысячи, 4 кейса не хватает, давай уже фастиком докрутим 3, просто чтобы понимать, есть ли какие-то дальнейшие вообще перспективы оставаться на этом кейсе, или все-таки уйти. Хочется вот топ-кейс. И реально последние ролики, они получаются, ну, интересные. Как по мне, именно топ-кейсы исключительно-исключительно на живые кейсы. Это прикольно, это дорогой контент, как оно в принципе и было раньше. И в какой-то момент канал эту тенденцию вообще потерял. Но сейчас опять все начало возвращаться на круги своя. Опять же, спасибо вам за поддержку, и благодаря вам такие депы. Ну здравствуй. Вот я его продал, и вот он вернулся. 80 тысяч рублей. 86. 4 кейса опять, и потом опять будет какой-нибудь дефолт. Проверяй. Просто проверяй. 1020-30 он мне сейчас выдаст. Может быть 40. Хотя подожди, закалка зуб тигра. Ну зуб тигра, насколько я понял, дорогой. 33 закалка тоже дорогой. Ну уже под соточку. Все-таки еле как мы этот лимит пересилили. Посчитайте, кстати, кто сможет, сколько ножевых кейсов в этом видео мы открыли. Но это их просто дофига здесь. Их здесь просто дофига, все в стиле Человек. А ультрафиолет, чистая вода, ну... 71К. Я предлагаю немного все таки свапнуть кейс на что-то поинтереснее и необычнее. Кстати, топ-перчатки, вот мне интересно. Хоть раз выпадут они, нет? Ну, как бы... Выпали, кстати! Кстати, выпали! <coughs> ну, блин, 6 тысяч нам выпали перчатки за 8. А сколько раз они могут дропаться на языке Типа, я бы миллионное там сделал. Ну, не миллион, у меня там стоит предел 40-30 Неплохо! Перчатки за 10 кусков. Слушай, ну, хорошо, хорошо идем, скажу честно прямо офигенно идем, 22 тысячи Вот это прям шикарно Немножко перекочуем на топ-кейс Кстати, на тот кейс, на который прайс еще не поднялся Почему, не знаю, вроде бы как На все скины цены взлетели Но на топ-кейс цена не взлетела Относительно, кстати, того, что на все Шлак Закалка может быть дорогая. Так вот, о чем я говорил. Короче, скины подорожали, кейсы тоже подорожали, и даже на сайтах. Но почему-то топ кейс не подорожал. 24 400... Ну, 69 получили, открыли мы за 69. То есть, в принципе, ушли в ноль. Вот с топ кейса реально можно вытащить. Прям очень-очень-очень годные скины. Но вот сколько мы в предыдущих роликах крутили, сколько мы здесь, скорее всего, сейчас будем прокручивать. Ну, типа ни о чем. Хотя подожди! Там два, там два зуба тигра выпал, или я ошибаюсь. Так, но ну, это немного не то. Нам интересно, ну да, тут как бы, но все-таки, все-таки, все-таки. Дало. Вот хочется этот ролик, немного забегу вперед, закончить двумя интересными апгрейдами. На какие-то прям культовые скины. Не знаю, получится нет, но сейчас немного, все-таки немного топ Кейсов по 7000 рублей. Потоки информации, кстати, дешево. Выпали 117 на балике. Я предлагаю как билеты открыть. Я думаю, это будет интересно с тем учетом, что тут есть реально дорогие скины. Великий демон может, в принципе... Ох ты, а давай еще одну попытку. Блин, но ну было бы круто, если бы он был здесь. Вот на топ-скине, кстати, есть смысл, как бы я это не отрицал, покупать еще одну попытку. Реально смысл есть, вот смотри. Так, еще одна попытка может выпасть темка. Я вам даже сегодня это докажу. но ну, в предыдущем ролике мы как-то эту всю историю проверяли. Легион Анубиса, это понятно. Давай дальше. Медуза не выпадет. Не выпадет, Но ну, я понимаю, что медуза скорее всего не дропнется, ну, да попробовали, главное, что мы с тобой попробовали, я бы сюда ни в коем разе просто не нажал, этот как-то раз он прям совсем не выдает, смотри нож, и реально огромный шанс, что он его даст пожалуйста, ну вот о чем я и говорил что попытку реально советую делать, кто открывает именно как карточкой, так нож, нож, нож, вообще три разных ножа понятно. закалка, она кстати окупает кейс 10 тысяч, вот это хороший гарантированный приз, Худрот, кстати в теории может выпасть Бля, нож, понятно, давай еще Блин, ну хот мог дропнуться Понятно, Дигл, океанское побережье Такой мусор У нас кейсы тем временем не заканчиваются То есть сколько мы уже всего этого долбанули Они просто не заканчиваются Блин, топливные инжекторы, 2 вапы, отлично Юсп, 4000, ясно Так, пламя так, М-ка, так, нож Ну, тут гарантированно выигрыш 100% Кейсов реально как будто просто бесконечное количество Открываешь, открываешь, они просто не заканчиваются Ну, блин, я думал, что... Подожди, а, это М-9, блин, я подумал, что выпал типа мраморный градиент Понятно, выпал Но они одинаковые, реально забайтился м может выпасть Так, а тут пламя а тут плам, ясно. Опять Легион Анубисов. С легионом Анубисов просто прекрасно. Выпал реально только один мусор. Обменять все 43 тысячи. Ну, 91 тысяча рублей. Давай посмотрим, что здесь есть в апгрейдах. Слушай, есть Дейл за полмиллиона. Бля, если мы сегодня его сделаем, драгон лор за полмиллиона рублей. Насколько это реально? Вот сейчас хочется все-таки, бля, хочется рискнуть. Это очень редкое явление, когда на CS Go TM выставляется Дейл за пол ляма. Бля, ну окей, давай топ кейс. Это прямо реально нужно выживать. Дать. Короче, фастом, понятно, поток, поток, поток, поток, поток. Но чтобы получить хотя бы 50% шанс, нужно, ну, где-то 250 кусков. И плюс еще и потом, немного удачи на то, чтобы этот Драгон за полмиллиона рублей тебе просто дропнулся. Ну и вот как-то оно сейчас нас сливает, честно говоря. Можно попробовать дойти апгрейдами. Давай попробуем, потому что мы просто всю эту сумму нафиг начнем сливать. Так, немного мискликнул, апгрейды. М -м, до 30к. Давай начнем от 30 тысяч. Хочется, бля, реально хочется этот дел выбить. Так, э -э 40%. Будем пробовать на 40. 52 остается. 30 тысяч нож. Выпал! Хорошо! Хорошо, коготь-дамасская сталь дропнулся. Я сейчас предлагаю после каждого успешного захода, ну, просто-напросто сливать. Как мы это делали на кейс-баттле? Просто вставляем 11%, оно сливает нам 5000. Ну, огромный шанс, что дальше этот нож тебе выпадет. Просто тот же самый нож на 50% шансе фигачим. Пробовать еще? Давай, 50%. Ну, 40% даже. Сейчас в теории может оно зайти, потому что мы сделали все-таки слив. Ну, как бы да! Вот времена кейс-баттла дают о себе знать. Здравствуйте! Еще раз сделаем слив. Возможно, это очень глупая методика. но тем не менее, 4%. Попробуем так Попробуем, Прикинь, зайдет Бля, ну это было бы очень круто, если бы оно зашло, конечно Так, инвентарь, все это дело мы продаем 79100 на балансе Прекрасно, апгрейд Давай выберем до, ну, до 50 тысяч рублей Использовать баланс Так, мы вроде бы как сейчас сливали 35 выставляем, смело Должен залететь, в теории, бля, он пролетит Майс! Это все-таки. Нет, а эта методика со сливом вообще прекрасно работает. Если получится по такой теме скрафтить дел бля, ну это просто читы. Это читы на топ скин. Давай будем пробовать. В принципе, у нас 80к. Бля, ну если бы зашло, опять же, было бы очень круто. Ладно, еще раз эти перчатки, еще раз баланс. Так, выбираем. И, ну давай шанс сделаем 40%. Все-таки на, 3... на 30 зашло на 40 попробуем. Бля, это сука, слив. Окей. Хорошо. Сейчас был слив, выставляем 80к. Но все-таки был слив, причем такой ощутимый, весомый, надо сказать. Если мы сейчас крафтим этот скин, это уже будет круто. Шанс не ма... Сука, Окей, ну, делаем... Делаем жесть. Хорошо. Э, если он сейчас не крафтит, ну давай посейдон. Так, подожди. Пробую еще раз использовать скины. Пробуем. Не знаю, что из этого получится. Было два слива больших. Бля, ну это хорошо! А вот сейчас я переживал. Так, это... Но это много. Нет, это прям много денег. Смотри, обменять все. У нас сколько? 113 тысяч. Давай мы сейчас, знаешь, как сделаем? Я хочу сделать крафт на 200 тысяч рублей. А сейчас перед этим попробуем все-таки слить баланс. Ну, до, опять же, 50-ка. Сделаем несколько крафтов. Ну, допустим, по 5 тысяч. Буквально 3 крафта. Сольем пятнашку. После этого уже можно будет уповать на то, что 4 крафт уже на нормальную сумму получится. Так, такой же процент. 10 процентов. Но главное нам слить. И чем... Процент больше, и чем больше сливов, тем все-таки больше шанс, что нам выпадет. Но я хочу 150 сейчас пробовать сделать. Честно, не знаю, что из этого получится. Все, поехали, 150. Но сейчас очень жесткая история будет. Я надеюсь, что за 150 тут что-нибудь есть. Да, порог. У меня, кстати, такие были перчи. Так, ребят, влюбите лайк за всю эту историю, я буду еще вам признатель. Ну, делаем. Делаем контент. Я, я надеюсь, что все-таки дал за пулям получится забрать. Найс, я, я выпиливаю ну, заебись. Был псейдон, нахуй. Псейдон, блядь, был. Мне понравилось, в принципе. Псейдон. Спасибо за просмотр, надеюсь, поддержите.